приветствую всех любителей видеоигр god of war продолжаем продолжаем в прошлой серии да и вообще в целом в прошлом мы уже столько всего сделали а в прошлой серии мы даже смогли победить ä, этого как его зовут то брока и оставить его судя по всему в тех землях так нам нужно в этот мир значит мы в него идем Ну, если это будет конец ну это будет конец да я... Погодите-ка. Ничего не выйдет. Почему? Нет путевого кристалла. Наверное, Тюрф фокусировал энергию при помощи собственных глаз. Последняя защитная мера. У а меня тоже такие глаза. У меня один глаз. Один выбил мне второй глаз именно за тем, чтобы я не мог покинуть этот мир. Простите, друзья. Я думал, сработает. А что Один сделал с твоим глазом? Наверное, спрятал. Боюсь, тайник может быть где угодно. Мы уже так далеко зашли. Должен быть способ! Слушайте, это просто догадка. Но я много лет наблюдал, как Брок и Синдри шныряли рядом, когда Один приходил ко мне. Может они что-то знают. Понятно. Брок и Синдри. Пойдем к ним. Я только что от них, теперь опять к ним. Ничего страшного. Почему. А, они же тогда шныряли, да. Спроси, почему они вообще шныряли рядом с ним? А потом вспомнил, что они же ему торы мы сделали. О! Привет. У нас вопрос. Не знаете, где найти второй глаз Мимира? О. О. Эх! Чуть не Это... тошнило. Простите. Вообще-то Один просил меня... О. Съесть его или что? О. Хотел, чтобы я сделал... О. Да что ж с ним такое-то? Его... мне, и я... Ох! Отказался. Простите, я... Да, никакого толку Знаете, примерно в то же время Один и ко мне обращался с просьбой Изготовить для него статую С каким-то небольшим тайником внутри. Но сами же понимаете Это ведь не оружие Иметь дело с асами, то еще удовольствие Короче, я тоже отказал Но статую ему все же кто-то сделал Да А что за статуя? Ну как же, Тор потрясающий яйцами над озером. Та, которую сожрал змей. Прошу прощения. Все хорошо. Но как нам заглянуть змею в кишки? В кишки. О, нет. Опять тошнит. Ух, ну, я понял. Пойдем его позовем. Или Мы еще. бы сперва спросить самого мирового О. змея. да, да. Только хотел сказать, что надо пойти, я позвать в Крову. Подготовить снаряжение. К сожалению, лучше пока что я не могу ничего сделать. Потому что я еще не знаю, сколько на самом деле я буду проходить эту игру. Давай, все, крути, верти. <плодисменты> <плодисменты> да мой друг. А почему я не могу поговорить? должен именно он Как он вообще набирает? 100, а вот если у него нет легких. Ну, то есть ладно. А, ну ладно, он может просто дуть. А то, что у него нет легких, у него голова оторвана точно. Статуи больше нет. Он полагает, что статуя все еще в брюхе. Он готов позволить вам зайти в его пасть и поискать. Фу. Ну что, сынок? Серьезно? Ну, поверь мне. Он от этого тоже не в восторге. Ну, он там ротик-то открыл. Ну ладно, пойдем сходим. Да? Ну что вы? Не так все и плохо. Ну, в целом, по так... крайней мере. Змею нас? Можешь остаться. Такое я не О, -о, О, не беспокойся, в случае чего прорезаться изнутри у меня получится и так. Ну, у меня есть клинки, у меня есть топор. Клинками в одну сторону, топором в другую. Вон, у нее даже, видишь, пара зубов нет. Чисто буквально для того, чтобы я мог что ему проплыть в пасть. Да куда еще деваться? Ох, поплыли. Я же говорю, чисто двух зубов нет, чтобы мы могли проплыть. Ну, о, разнообразие. Ну, удачи. Ну, вперед. А как мы обратно потом? Скажи, пожалуйста, великан. Свет у нас, конечно, есть. О, бля. Местечко низ прекрасна. Он же огромный пиздец. Ну, типа, по факту. Включи свет, пожалуйста. Область открыта. Чрево зверя. А, свет есть. А что так мало? Что-то совсем плохо светит, если честно как ты снилось, что меня съели. Снов не стоит бояр. Я не боюсь, просто вспомнил, какие были ощущения в детстве. Ищем статую. Да. выглядит у него, конечно, весь этот тракт непрекрасно. Сколько всего он сожрал? Видите, это кислота. Если мы в ней надолго застрянем, то все, пиши, пропало. Я думал, вонять будет хуже. А тут по запаху похоже на вересковый эль. Даже приятно. <laughs> на вересковый здесь эль. Внизу что-то есть. Конечно, возьмем. Здесь вода сжется. Это ведь вода? Или что? Ага. В основном. О, сундук. О, еще пойдем Здесь высадится? Подожди. Надо еще это взять. Это не вода. Далеко не вода. Золото и гира. Полезная штука. Ну-ка, давай порганемся. Чисто сундук забрать. Буквально, ми... блядь, да, отойди, молот. Ми... Молот. Хорошо. Так, а мы дальше уже никуда не это самое. Чисто золото, блядь, зашли. Стоп. А, там я был, там я был. Так, веточки. Тут, тут даже есть эти ловите Так, хорошо Где ты там что видишь? А, наверху Так, а, это наверх лезть Хорошо Надеюсь, здесь нету пасти Этой самой Как его <му Gate pouvils> а, В пасти нету птиц, надеюсь Это когда я уже сюда еще заплыву. Ну, по факту А, ну да, он же не видит он Хотел сказать странно, его же воскресили А потом вспомнил, что ja да Что он должен быть хотя бы внутри Вот и доехали. <смех> Блять, столько всего сажать. Целый корабль даже. А вот и сундук, который нам нужен. А тут, наверное, его глаз. Ага, это глаз. Ставьте его мне в голову. Для надежности. Будьте добры, побережье. Спасибо, брат. Вот уж правда, что имеем и храним. Все? Вернитесь в комнату перехода Тюра. Опа. Все, поплыли обратно. Блин, ну с двумя глазами он выглядит, конечно, поприятнее. А Тут ощущение? не поспорит. Ну, не могу сказать, что чувствую себя целым, но стало лучше. И врест цел. Выдержать. У нас есть все, что нужно. Наконец-то идем в Йотунхейм. Теперь нас никто не остановит. Ты не слыхал выражение испытывать судьбу? Судьба? Просто выдумка, выдумка богов. богов. Ну да, конечно. Ты истинный сын своего отца. Ну правильно, он же у отца и учится. Отец ему сказал, сын поверил. Ну естественно все так и есть. Так, а? а как а? нам выбраться? Вот я в этом. Держись, Что это? Но это было страшновато. Может мы раздражаем желудок Ермун Нет, что-то не так. Мне кажется, кто-то напал. Если честно. Что происходит? Все плохо. Или нас хотят проглотить окончательно. Все На него напали? Что это? Нужно спешить. Я согласен, как никогда как раз-таки и думаю, что на него кто-то напал. Если честно. И не очень вовремя, естественно. Да нихера не видно. Так, да, туда падать вообще ни в коем случае нельзя. Держу. Блин, темнота. Так, так, так. Ух ты, елка, умерла. Где голова, блять? Голова на мне рядом. Где сын? А сын? Сын-то где, блять? Точно, нет, точно кто-то напал. Сын, сын. Я цел. Просто не даже привыкать начинаю. Фух, где мы? А с ним что? Это мы его нет мы не могли что-то еще а я понял почему змей выбрал это место смотри посылочка я же говорю посылочка Рей, она ведь за нас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 Когда ты его видела? Давно. Еще до твоего рождения. А ты от меня как будто пятишься. А, ну вы то, понимаете? Мы знаем, кто твой сын. Что-то случилось. Ничего не хочешь нам да? рассказать? А, а вот и сын. Так вот, кто напал на мирового змея, да?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 Я здесь. Не убегай. О нет, мама, я никуда не уйду. Я знаю, ты все еще злишься. Я знаю, твои чувства не изменились, но я хочу, чтобы... Ты... Мои... Мои чувства? Мои чувства?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 Нет, мне никакой нужды. Сейчас убьет ее, блять, тебе. ну пожалуй. Ты мне вообще больше не нужна Нет, отойди, Кратос, мне не нужно Ты идешь по пути Вместе Он не принесет мира Поверь Ты... Ну да, Кратос уже пытался С тобой я потом разберусь Но сначала семья Он ее точно хочет убить. Ну начинается. Ах. так. И ч? А что ты тупишь-то? Так, сынок-то теперь за меня. <плёк> да ебать, нихуя себе. Лови топорик. Спасибо за помощь, миленько. Да, блядь. Да я никто тебя слушать не будет Докративо. Интересно, если я ее послушаю по итогу Ну, ты долго будешь Ой-ой-ой Ой-ой-ой Рочь? Рочь. Почему она его так называет? Я не буду сопротивляться, мне интересно что... А Пытается помочь мной. Опа, уклонился и в мать, да, Киви? Мне я же сказал. Она хотя бы себя защищает, то хорошо. Сейчас будет страшно. Я тебе не позволю. Нет, мальчик. Стой! Ух ты ж, твою Нет. мать. В дыхалку прямо ударил. Дыши, дыши. Нет, моя кровь. Она его пронзила, а? да? Это стрела. Происходит. Он сейчас начнет все чувствовать, да? Я чувствую боль. Вот она его сломала. Вот почему она сказала отказаться от этих стрел. Я снова все чувствую. <св> <св> вот оно что. Вот поэтому она... она сказала избавиться от этих магических стрел. А, Опа! Великан ожил! Привет, братишка! Куда ты нас забираешь? Алё, подожди! Или Алмимира хочет забрать? Что происходит? Фрея хочет нас убить? Нет. Слышишь ветер? Мы движемся. Великат. Стрела. Вальдор ударил в Амелу? Амела была в ремне колчана. Похоже, она его ранит. Колдовские стрелы. Не просто ранят. Амела сняла чары. Его можно убить. Можно. Теперь я припоминаю. Так вовремя-то. Весь в отца, реально. Так, а куда мы движемся? Бля, мне нравится, прям аж мурашки по коже, чтобы мы понимали. Кан, И... а ты куда нас затащил-то по итогу? Она управляет этим? Не лезьте, я с ним поговорю. Нет, женщина, не выйдет. Он хочет твоей смерти. Ага, я понял. Вы не остановите меня! Ага. Никто не остановит. Где он? Пусть он даже меня убьет. Я его. Молодец, я а мы не дадим умереть. тебе умереть. Слушай, тебе справа на два Слова наушника надеть. Закончится. Да, конечно. Вот. Бля, я только влог поставил. Прям просто за секунду буквально, блядь. Ух ты, блядь. Ух ты, блядь. Ух ты, блядь. Ладно, я понял. Ух ты, блядь. Да ты тварь ебачья, ебучий рот. Лови. Так, ну теперь он хотя бы все чувствует. Вообще хорошо. Так. Удар номер два. Куда он будет бить? Так, я поставлю блок, да? Поможешь? Отлично. Где он, блядь? Ух ты ж, блюд, не поясню, он за спиной оказался. Я сейчас бью, а ему вообще похуй. Я чувствую! Чувствую! Так. Где, где, где, где, где, где. Это ловушки, все, я понял сама, я А, я понял Понял, понял, все Я просто был дураком, надо было использовать другие цепи А я забыл, совсем. все <плёк> Ну-ка, ну-ка, давайте посмотрим, как вот это с тобой сработает отлично вообще красота так тихо тихо тихо тихо тихо тих, ничего происходит куда он собирается бить я просто сейчас не стирать куриваю сейчас и опа опа вот такой маленький такой ватный приятный О, только я подумал что надо от него это сам и опа сейчас когда он ледяной, по крайней мере, по нему хотя бы урон неплохо так проходит. Так, быстро, быстро, быстро, быстро. Идем, идем, идем. Отлично. Тихо, тихо, тихо. Эти ловушки прям мне вообще не нравятся. Да блять, заебало. Что это? Да еб, да сколько можно? Тихо. Тихо. Раз. Два. Ага. Ну ладно, от этого мы упоминься. Оп, палили. Оп. лави, блять. Да, твою мать. Сейчас будет еще одно переподключение. Ну там, новая способность. Я же говорю, будет удар. А я еще как раз блок поставил. А -а -а, поставил. Сын, помоги толкануть. Ладно, я думал сын поможет. Сын, кристалл! Стреляй. О, блядь. Как больно. А Атрей! А Атрей! Атрей наверху А ты. А ты. А ты. А о. Никогда не чувствовал себя столь живым, да? Теперь гори. О, твою мать. Так, тихо, сейчас он где-то упадет, бля. Блядь, пошла нахуй от меня. Хуита. Так, а теперь надо тебя топором, да, поверить? Опа. Да, да, У топорик, естественно, я не беру. Опа. А, отлично, как ты. Да ты можешь их убивать сколько хочешь. А, блядь, съебись-то да ты от меня, тварь. Ну этот, кстати, не знаю, то ли я оделся хорошо, то ли у меня жизни много, то ли он реально стал таким бесполезным Ну как бы это мое предположение пока Ах ты, блядь. Лови Ой, ой, ой Ебать, это классная сила Тора, вот это А щип-то у меня Брокосиндр сделали. Он же сейчас ее захочет убить. Первый, первый, первый, первый. Я, да, да, блядь, первый доберусь. Я не дам тебе умереть. Сейчас он поднимать, да, будет эта штуку? Прыгай ко мне. Не хватает нажимания, клавиш каких-то, типа, успеть поймать, там, вот, как и Что-то толкать, поймать. Вот их бы... Вообще, для игры было О, бы остальные. приятнее. О, молодец, сынок. Или вот даже вот нажать блок, ударить. Ну что-нибудь такого Не в этом надо. стиле. Уже Давай, оп, пошла. Откни. Стреляй. Отрубить бы тебе голову. Тихо, тихо. Тут графичные сцены, которых немножко не падает. Блять, сын, только не падай, я тебя прошу. О, двоих держит. Нихуя, молодец. Стреляй ему в голову. Застреляй, да блядь. Красавчик. Ух, еще разочек. Надо прицелиться и выстрелить, надеюсь, нет. А, он за ними. Ух, еще одну живут. Еще одну живут. Еще одну не Ебалин там высоко падает. И он их обломал внутри оставил. Ебать. Так. А, надо ну их быстро нажимать. Начало не очень полно, что происходит. Прежде чем вы умрете, я хочу поблагодарить вас обоих. Вы сделали то, что не удалось даже все отцу. Я никогда не чувствовал себя таким живым. Если я сейчас, извини, братишка, но у меня есть спартанская ярость, блядь, которую меня мать научила. Не Нет, говори. Так? А, у меня спартанская ярость. Я вначале не понял, почему это самое. О, Призыватель. Ещё один труд завершился заодно. Надеюсь, ты... Думал, ты как-то защитишься от меня этим самым способом. Ой, ой, ой. Он, кстати, меня замораживает неплохо то из-за того, что я подошел к нему в тот круг. Пиздать, пищегон, блять. Голова-то там вообще, наверное, бедная вахуя. Я с помощью этих клинков, блять, уничтожил, нахуй, богов, блять. Бля, они так охуенно сработались, пиздец. А сынку можно еще разочек гибать? Ну, пожалуйста. Я его в мясо превращу. Бля. Я вообще даже не буду прекращать бить. Я буду бить, пока, блядь, мне не надоест. А, сейчас будет водяное дыхание, да? Я он сына защитить тем самым, да. Слушай, я вот, стань, вот. <гас> он выучил язык! Ты молодец! Он выучил язык Ну как сказать, хотя бы попробовал его позвать Решил задушить, сейчас мать не даст Убей меня У меня есть выбор он побежден не опасен, да не убивай. Ты не будешь нас преследовать. Ты не тронешь ее. Мне не нужна твоя защита. Сын вспомнил слова отца. Так мило, так приятно. Ах.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 Ты получил, что хотел. Найди в себе прощение, и мы начнем все заново. Нет. Нет. Мне Но кажется, не если тот попробует ее убить, он ему в голову топор засадит. Потому что я тебя никогда не прощу. Он даже на коленях так стоит. Ты должна заплатить за жизнь, которую ты украла у меня. Я уже заплатила.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 Я знаю. Ну... Что? Нет, отец! Отец не вмешается. Он ничего не станет делать. Я люблю тебя. Я люблю. Да ладно! закончится здесь, мы не должны опускаться до такого <связывания> да ладно я теперь понял слова Снег. цикл вместе закончится здесь она будет конечно ненавидеть Кратоса за это всей, всем Фрия. сердцем, душой, разумом. Но это его выбор. Тебя будут ждать самые жуткие, самые жестокие страдания, обещаю. Я покажу твой хладный труп обитателям всех девяти миров. Я скормлю твою душу самым грязным тварем Хеле. Я клянусь тебя в этом, слышишь? Он спас тебе жизнь. Он... Ну, дела у меня все.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 Тогда в храм Тюра. В последний раз. Да. Нас ждет Йотунхейм. Что значит, дорого обошлись? Может, Один пообещал, что в Йотунхейме он избавится от проклятия? Наврал, нибудь А почему Амела разбила чар? Магия Иванов сильна, но ее законы запутаны и туманы. Наверное, ведьмам они яснее. Но как это все печально и трагично. Бальдер был самым драгоценным, что Фрейя получила от Одина. Она хотела уберечь его от боли, а себя от потери. Но такие порывы даже хороших родителей толкают на глупости. Так, ребята. Да, это резкий переход сюда, потому что у меня какого-то хера отпал микрофон. Обновились эти номера. И мне нужно было в УБС, естественно, поднастроить. Я сначала не помню, что за хуйня. Ну, а во-первых, я очень удивился, да, что, блядь, у меня просто по какому-то хрену поменялись места микрофона. Но это ладно, не столь страшно. Я в шоке насчет матери. Но а также в целом ее можно понять, потому что у нее Один отнял все, она не может вернуться Давай! ничего не может в целом у нее был только сын и то которого она не видела и когда она уже попыталась все-таки умереть ради него ну, то есть он ее мог убить и после этого ее мог убить естественно кратос но все равно то что она вот так вот отнеслась к этому конечно не очень но и то что Кратос изменился и пошел по другим стопам, осознавая свои ошибки и так далее, это тоже сделано очень круто. Я очень рад, что это все сделали, что сын это в целом нормально принял. Ну вот так вот, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, предлагайте для, для обзоров, подписывайтесь, не забывайте. Спасибо, ребяточки пока-пока.